Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – главный принцип счастливых отношений. Отношения бывают разные. Отношения в семье, отношения между любимыми людьми, мужчина и женщина, отношения с соседями, с друзьями, по работе, на учебе, между бизнес-партнерами, значение имеет. Любой из участников этих отношений всегда желает, чтобы они были искренними, настоящими, прочными, долгосрочными и счастливыми. Я предлагаю вам на любые отношения, какие бы отношения у вас в жизни не были, руководствоваться самым главным для меня принципом, который я называю «я тебе, ты мне». Заметьте, не «ты мне, я тебе», где прежде всего опять присутствует принцип эгоизма «дай мне, потом я дам тебе». А наоборот, принцип аскетизма «я даю, потом ты даешь мне». То есть я вам предлагаю всю свою жизнь, на протяжении всей своей жизни, прежде всего заботиться о ближнем. Вы должны забывать о себе в определенной мере. Естественно, я не прошу вас отказаться от ваших желаний, не ставить больше целей, не следить за собой, не любить и не уважать себя. Нет. Это в жизни должно быть, иначе жизнь будет тусклая, серая, неинтересная, бессмысленная. Я говорю о другом. Если вы что-то пожелали, наметили цели, построили планы, прежде чем... Все это свершится, вы должны позаботиться о ближнем, о друге, о брате, о детях, о супруге, о родителях. Не имеет значения, кто к вам, кто ближе всего к вам находится, кого вы <coughs> любите и кто вам дорог. Вы должны к этому человеку подойти, помочь, заглянуть в глаза, улыбнуться, прикоснуться, задать вопросы о его жизни, поинтересоваться тем, как и чем он живет как-то поучаствовать, как-то помочь, словами или делом, материально или нематериально, любым доступным для вас способом этому человеку каким-то образом помочь и позаботиться о нем. или лишь только тогда вы имеете моральное право чего-то ждать от судьбы. И только тогда то, что вы получите, а вы получите обязательно после того, как вы этому человеку поможете, только тогда вы получите настоящее, истинное удовольствие от того, что вы получили. Природа, Господь и ваша энергетика – Будут работать таким образом, что вы заботитесь о том человеке, который заботится о вас. То есть это как две руки, одна греет другую. Это как две энергии. Одна живет ради другой и для другой. И поэтому они питаются энергетиками, энергией друг друга. Это очень важный принцип. Когда человек один в поле не воин, он помогает другому, этот человек помогает ему. То есть мы живем одной большой общей счастливой семьей по принципу: помоги ближнему, а ближний поможет тебе. Это основа основ. Человек, который достиг неких высот, каких-то социальных благ, в одиночку такое очень часто бывает, когда люди достигают всего сами, без помощи других, не помогая в общем-то никому, не ни во время пути к своей цели ни в момент его достижения. Эти люди никогда истинно и искренне не будут радоваться тому, чего достигли. Его никто не похвалит, никто за него не порадуется. Он эгоист. Он достиг всего сам, никому не помог, и ничьи, ни в чьей помощи не нуждался. А порой помощь получал, но ничего не давал взамен. Они не принесут радости ни эти богатства, ни эти славы. Не этот социальный статус Рано или поздно все это рухнет Поскольку оно было основано лишь на эгоизме Лишь на том, что человек сам Лично для себя, без пользы для окружающих Достигал своей определенной Корыстной цели Я же вам предлагаю Жить совершенно иначе Помните, что каждый из нас По большому счету эгоист Мы привыкли 24 часа в сутки 365 дней в году Жить только ради себя Мы думаем только о себе Смотрим в зеркало фотографируем себя, постоянно думаем о том, во что нам одеться, как нам выйти, куда пойти, с кем пойти. Мы постоянно волнуемся, что нам покушать, куда нам съездить отдохнуть, что нам одеть, какой у нас в руках телефон, какая у нас сумка, какие брюки и так далее. Мы даже ночью постоянно думаем о том, как же нам себя, любимых, ублажить. От этого во снах бывают и страхи, и страхи. И радостные картинки, опять же, в них участвуем только мы. Мы постоянно думаем только о себе. И только после того, как мы насытимся, или порой перенасытимся, мы начинаем вспоминать, что у нас есть родственники, близкие, друзья и так далее. Это и есть яркое проявление, яркий пример эгоизма, когда человек, только думает о себе, только и исключительно о себе. Я вам говорю о том, что вы должны всегда, прежде всего, думать о родных и близких. То есть вы живете для жены, жена живет для вас. Вы прежде всего помогаете ей и думаете только о ней, забывая о своих амбициях и о своих желаниях. То же самое делает она. И тогда получается, что две энергетики ваша и вашего супруга, либо ваша, вашей семьи, ваших детей, сливаются воедино, и обе энергии друг другу помогают. Это есть самый главный закон природы, когда мы живем ради исключительно другого человека и награждены исполнением своих желаний лишь благодаря другому человеку. Понимаете, как это работает? Это как объятие друг друга, это как при рукопожатии рука греет другую руку. Когда вы привыкнете к этому принципу, он просто замечательный и невероятный. Вы вы просто почувствуете взгляды людей, вы просто почувствуете изменения погоды, я имею в виду межличностные погоды в семье, с друзьями, на работе, да где угодно. Когда человек просто увидит и почувствует сердцем и душой, что вы к нему потянули, что вы протянули к нему незримо руки, руки теплоты, отношения, участие и внимание, он также потянется к вам, отношения наладятся настолько, что вы никогда не будете ругаться, не выяснять отношения все будет решаться буквально мгновенно любые планы будут свершаться лишь благодаря тому что вы перестали думать прежде всего о, о себе вы отказались от эгоизма вы перешли к аскетизму понимаете? еще раз прежде чем что-то пожелать для себя пожелайте это для другого помогите ближнему родному и любимому, дорогому вам человеку, вам Господь ответит тем же, а этот человек, благодаря вашему желанию помочь, совершит чудо. Вы обретете счастье, покой, гармонию, и все у вас будет в жизни прекрасно. Любите друг друга, признавайтесь любви, не стесняйтесь, не молчите, будьте искренними и открытыми, не лгите друг другу, смотрите всегда в глаза, улыбайтесь и искренне интересуйтесь жизнью друг друга. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.